Приветствую вас дорогие друзья! В сегодняшнем видео я хотел бы вас отвлечь немножко от повседневной суеты, такие как домашние опыты компьютерная работа, игры, и немножко сыграть в лотерею в одну. У нас есть три билета, которые мы заполняем, 6 цифр, 2 билет, 3 билет. Ну и соответственно есть четвертый билет, но нам необходимо еще несколько розыгрышей принять чтобы начать играть. Соответственно, пятый билет нам надо пригласить 35 рефералов. Рефералы это те люди, которые подписываются под ваши реферальные ссылки и зарабатывают для вас в данном проекте, скажем так, баллы, рубли. Есть шестой билет, где 85 рефералов необходимо пригласить. И седьмой билет. Для того, чтобы открыть седьмой билет, вам необходимо купить билет Gold. Билет Gold стоит 200 баллов. Или 6 рублей. Сумма выигрыша в этом билете в 10 раз больше, чем обычно. Соответственно, мы с вами смотрим выигрыши по простым билетам. Если вы угадали одно число, выиграли 5 баллов. И, соответственно, вот у вас все видно. И билет Gold. Если вы угадали одно число, 50 баллов. Три часа, семь с половиной рублей. Но если вы все 6 угадаете, то вы получите 3 миллиона. Я сам лично покупал два раза билет Gold, вот этот, и у меня выпадало по одному номеру по Также вы можете принять участие в играх. Есть онлайн игры, морской бой, дурак. За то, что вы будете выигрывать в лотерею, вам будут начисляться баллы. Баллы. Эти баллы вы можете обменять на призы. Честно скажу, я еще не пробовал обменивать. Я покупаю пока на баллы Gold билет. Разнообразные здесь вот. 15 тысяч стоит мышка компьютерная. 50 тысяч баллов. Будет уже плеер стоить. Ну и давайте так посмотрим, что у нас еще осталось. Время 50 секунд мы сыграем моментальную лотерею. Она автоматически выходит, периодически. Вот у нас есть три хода на поле, 4 ячейки с баллами. Одна с умножением и одна с делением. Три хода. Ставим вот так, вот так и вот так. Не угадали ничего. Плохо, плохо. Хотелось бы, конечно, победить. Еще раз просмотрим баллы. Потом будет наша статистика розыгрышей показано Ну и так вот у нас уже сейчас начинается розыгрыш. Мы ждем внимательно. Вот наши билеты, они сейчас нам покажутся заново. Вот они, наши три билета. Цифры, которые мы нажимали, как их нажимать, эти цифры, я вам покажу после розыгрыша. А сейчас давайте начнем. Сейчас вот здесь вот начнет крутиться, крутиться. И покажется нам первая цифра. Эта лотерея в основном занимает 2-3 минуты времени, и их не жалко для того, чтобы отвлечься и сыграть. Ведь раньше играли в бинго лотереи. Вот у нас выпало 22, 46, но из этого у нас только 22 пока. Сейчас мы посмотрим, что нам покажет третий билет. 47 у нас нету цифру 47. Мы ее не отмечали на своих карточках. И 32 у нас нету. Но у нас еще есть два варианта. Теперь у нас остался один. Напряженный момент. Цифра 3. Мы выиграли 5 баллов в сегодняшнем розыгрыше. Потратили на это 3 минуты буквально. Теперь мы готовимся к следующему розыгрышу, который будет через 23 часа 58 минут. 2 минуты занимал розыгрыш. Теперь мы, смотрите, заново с вами отвечаем цифры. Как вы помните, их должно быть 6 цифр. Я отметил 6, нажимаю «Подтвердить». И теперь ждем, пока у нас появится подтверждение, что мы можем заполнить второй билет. Перейдет он автоматически, вот второй билет. Я нажимаю цифры, которые, думаю, что выпадут в следующем номере. Я нажал 6 цифр и подтвердить. В данном случае будет все аналогично. Когда подтвердится, перейдет запрос на третий билет. И мы с вами сейчас заполним третий билет. Вот оно наше подтверждение. И теперь заполняем поля с вами. Единичка. Подтвердить. После подтверждения нас перекинет на четвертый билет. Где же наше подтверждение? Вот он, четвертый билет. Примите участие еще в 8 розыгрышах. И тогда у меня отправится четвертый билет. Всем спасибо за внимание. Кому понравилось, ставим лайк, подписываемся на канал. Ссылку на эту лотерею я оставлю под видео. До свидания.